Добрый день. Мы разбираем очередную задачу предстоящего чемпионата России, а вы не забывайте ставить лайки. Это задача номер 12 из второго тура. Получите числа. Задача арифметическая. У нас есть стартовое число, есть конечное число, которое нужно получить, и есть три допустимых операции, которые можно использовать. Это операция прибавления единицы, х плюс 1, умножение на 3, число на 5. K нужно 3 минус 5. Или умножение на 2 применение единицы. K вам 2 плюс 1. Пример, пример вполне реальный. Попробуем разобрать, как его решать. Итак, что можно сделать из единицы? Если использовать операцию х плюс 1, мы можем получить двойку. Если использовать операцию 2x плюс 1, мы можем получить тройку. Если использовать операцию 3x минус 5, мы получим минус 2 что маловероятно используется в данной задаче так нам все таки в целом надо возрастать попробуем что можно получить из двойки дальше из двойки можно получить тройку смысла нет, мы уже тройки имеем здесь 2х21 можно получить пятерку с помощью операции 3х-5 мы получим единицу опять же возвращение назад, смысла нет из тройки можно получить очевидно четверку с помощью операции 2х плюс 1 можно получить семерку. Ну и а с помощью операции 3 x минус 5 можно получить еще раз четверку. Нам, нам она не нужна. Она у нас уже есть. Ну попробуем дальше. Хотя количество рядов начинает возрастать. С пятерку можно получить шестерку. С помощью операции 2х плюс 1 можно получить 11. С помощью операции 3 x минус 5 можно получить 10. Тут уже, чтобы не запутаться, стоит, наверное, отмечать, какие числа еще получены. Из четверки можно получить пятерку. Это, случайно, назад нас не интересует. Можно получить девятку с помощью операции 2x плюс 1. И можно получить семерку с помощью операции 3x минус 5. Опять же, нас это не очень интересует, семерка уже есть. Из семерки можно получить восьмерку. Можно получить 15. И можно получить 3х-5, это будет у нас, очевидно, 16. Вот у нас количество вариантов стало больше. И понятно, что дальше их будет все больше и больше. Им, наверное, не стоит продать данным образом. Ну, стоит, наверное, просто отметить, что какое максимальное число можно получить в данном столбце. Так, шест... понятно, что в этом столбце мы можем получить из 16 и с помощью операции 3х-5, это у нас будет 43. 16 на 3, да. Здесь из 43 мы можем получить опять же с помощью операции 3х-5 124. Но дальше нет смысла, это уже больше, чем наше финальное число 119. Но сду можно можем пойти с обратного конца, с, от 119. Из чего могло быть получено 119? Оно, очевидно, могло быть получено из 118 с помощью операции плюс 1. Оно могло быть получено из операции из, из, из числа 59, так как оно нечетно, то есть с помощью операции 2х плюс 1, то есть мы умножили на 2, 118 прибавили единицу, чтобы получить операцию его с помощью операции 3х минус 5, число 124 должно было быть делиться на 3, оно не делится, то есть значит эту операцию мы применить не могли последним шагом. Хорошо, у нас есть два варианта, и мы можем оба попытаться продолжить назад. 118 могло быть получено из числа 117 с помощью операции плюс 1, оно четное, поэтому оно не могло быть получено с помощью операции 2х плюс 1. И с помощью операции 3х-5 оно могло быть получено из числа 41. Число 59 могло быть получено из числа 58, очевидно, с помощью операции плюс 1. Оно нечетное, поэтому могло быть получено с помощью операции 2х плюс 1, то есть из числа 29. И 3х-5, 64, оно получено быть не могло. У нас 4 варианта в этом ситуации. Попробуем продолжить их снова дальше назад. 117. Оно могло быть получено из числа 116, но у нас в этом столбце максимальное число 43, поэтому из 117, и 116 получено быть не могло. С помощью операции 2 х плюс оно могло быть получено из числа 58. Это опять же больше 43. Тоже неприменимо. Не и операция 3x минус 5 не могла быть применена, потому что 22 на 3 не делится. Поэтому 117 как бы число тупиковое, мы его можем удалить спокойно. 41. Оно может получиться из числа 40, из числа 20, и с помощью 3x-5 операция применяем, потому что 41 на 46 на 3 не делится. Хорошо. У нас уже, ну опять же, можно соединить, чтобы для наглядности 58. С помощью операции плюс 1 она может получить 57, но это больше 43, отпадает. Она четная, поэтому 2 х плюс 1 тоже не И с помощью 3x минус 5 она могла получить числа 31. 63 минус 5 как раз 58. 29. Могу получить числа 28. С помощью числа операции плюс 1 она может получить числа 14. И 3 х минус 5 не применимо, потому что здесь только 34, опять же, на 3 не делится. Ну что, стал два этих столбца. Ну, тут, наверное, может быть, например, попробовать. 14 из 13, давно оно отсутствует, плюс 1 не могло быть, 3x-5 не могло быть, иначе отпадает. 28 плюс 1 не могло, 2x-1 не могло, оно могло бы получено с числа 11 с помощью операции 3x-5. И таким образом мы, мы пришли к решению. Можем отметить его жирным цветом. Здесь, чтобы было очень видно. Вот у нас цепочка. Кстати, стоит заметить, что она отличается от цепочки, которая придана в примере. То есть решение задачи не единственное в данном случае. Ну, на самом деле решений вообще много. Например, 31 могло быть получено числа 15 в данном случае. 40 могло быть тоже число 15 получен. То есть, как бы, решений здесь много. И, ну, Вполне возможно, что соревновательные значки имеет только единственное решение. В пример, очевидно, не уникальный. Ну вот, задача решена. А вы не забывайте подписываться на канал. Удачи!